мне подарили толстовку сейчас я ее одену это просто шикарная толстовка она теплая еще 10 наушники прям как я люблю Я ее не буду снимать, потому что она мне нравится ее мне покупали Где? в Reserve. Это классная компания. У меня много вещей Reserve. Но, конечно, больше всего у меня из Globalis. Ну что мне еще подарили? А, сейчас я вам покажу что... а, Мне кроме того, что привезли, вот такие штуки еще мы привезли вот такие штуки это ручки это розовенькая ручка с кроликом видите вот мой кролик и молоко Розовенькая. и вот такая такой медвежонок или это собачка я не знаю но вот это вот так вот я сама даже изначально не понимала, что это так прикольно. Ну вообще. А, еще мне привезли. игру папе на но я в нее не буду играть, поскольку у нас с компьютером проблемы. Я еле так выкладываю видео. Это просто Пипец. Ну вот, в общем. Фу, что же. Еще? Не знаю, показывать вам или нет. Сейчас Вот, вообще, а, мне привезли комиксы целых три комикса. Ну, они не сказали, какие нашли, такие привезли. Это Железный человек, а, а, э, спидермен и, простите, а, не знаю, почему человек Паука и Росомаху отнесли к Посетителям. но а, здесь оно так сейчас я вам прочитаю вступление о нет лучше не буду читать потому что здесь о, вот это все вступление нравится вам я не буду читать я не хочу в общем а, еще также мне привезли Одну очень красивую бумажку. сейчас я да? покажу. Очень полезная бумажка. У меня раньше таких бумажек было много, но потом они у меня они у меня улетели на ветер. Вот такая бумажка. На ней написано 100. Да, мне привезли 100 рублей. Я знаю, это немного, но для меня это просто сокровище. Шик. Я даже не знаю, что вам еще показать, потому что мне привезли еще кое-что, но я не хочу это показывать, потому что... Не очень шикарно Потому что это вообще не мне Это я сама купила Не знаю, просто так для видео Может мы кому-нибудь подарить? Но там такая курица С Почему рыжий, я не знала Но это прикольная курица Она ездит и разбрасывает яйца Ой, блин не буду спать Не яйца нельзя мячь покуп вот такая кусочка. вот это ты и таких яйца сейчас надо достать вот она да, это китайский вариант но все равно она была сделана. И сразу затем она не видится. И потом я перенеслю вас на пол. Мы затянули яйца в курицу. Сейчас я ее поставлю на пол. А теперь мы сносимся. Вот она наша курица. Это мой стол и шкаф. Вот эта курица. Теперь мне надо вас поставить. Надеюсь, вам видно. Вот эта курица, мы ее заводим. Яйцо убежало, и сейчас она погибнет. Вот оно яйцо. Это какая-то хреновая курица. Ой, мне звонят, блин. А вы пока посмотрите сверху. <звучит> <звучит> Алло. Привет. <звучит> да, мне не сегодня. Ну ладно. Ты че? Да, следила. Нет. <звучит> Ну, считай, что съездила. Ладно, давайте, ч там, ч, ч? А, ну ладно, давайте. Только позвоните, когда мне, когда вы приедете. Ну ладно, давай. Ну что ж, ребята. Uh, еще раз мы переносимся, и сейчас мы переносимся сюда. Сейчас я переносим в зеркало, чтобы можно увидеть, как вы меня снимаете. О, oh, боже мой. Сейчас я это, Вот так. Передаем. Как делает uh, Том. Мини Том. Ну, вот курица. В итоге эта курица ни хрена не едет. И мы остались ни с чем. Сейчас американов. Э, Сейчас я буду заканчивать выпуск, поэтому покажу вам самое последнее мое новье, мое новье. Это я вас охренительно. Это мой планшет, который был в ремонте, и теперь он мой. Но я его не буду, не буду носить, я боюсь. Я боюсь, шикарно, просто боюсь. Шикарно боюсь. Блин, тупидно. Я себя законибайла. Ладно. Е всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Вот, я пошевелила одной буравью. Yeah. если хотите, поймаю. Я могу. Блин, что по-моему, не получается, да? Ну ладно, всем пока, ставьте лайки, пишите, подписывайтесь на мой канал. И ой, все там что говорят, делайте все, или я приду и вас пострелю. Или Том придет вас обстрелить. А мне пора собираться, и всем пока!